Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. Сегодня будем выяснять вопрос о том, какие документы нужны для купли-продажи квартиры. Итак, я нахожусь в своем личном кабинете Европейской юридической службы. Сегодня по телефону звонить не будем. Отправим письменный запрос для того, чтобы получить письменную консультацию. Итак, заходим в раздел «Консультации». «Получить консультацию». Выбираем тип запроса «Письменная консультация». Право страны «Россия». Излагаем суть вопроса. Вопрос я уже заранее подготовил. Будем спрашивать юристов о том, какие документы нужны для купли-продажи квартиры и что нужно проверить у продавца для того, чтобы обезопасить себя при совершении сделки. Итак, запрос готов. Отправляем запрос. Запрос отправлен, занимаемся своими делами и ждем ответа от юристов, которые прорабатывают наш вопрос. До встречи! Приветствую вас, с вами снова Дмитрий Рудых. Итак, я получил ответ юристов. Запрос я писал 20 декабря. 2014 года в 7.49. Ответ получил 23 декабря 2014 года. Посмотрим, что написали юристы. Итак, я получил письменное заключение на 8 листах. Юристы дали ответы на все мои вопросы. На первой странице юристы перечислили все документы, которые необходимы для совершения сделки купли-продажи. И на этой же странице дали краткий ответ о том, что нужно проверить у продавца квартиры, чтобы обезопасить себя при купли-продаже. Но самое ценное, на мой взгляд, в этом заключении состоит в обосновании, которое предоставили юристы. В частности, они понятным, доступным языком обосновали все свои выводы, которые дали в виде ответов на мои вопросы. Изложили выводы, касающиеся... Заключение договора, то есть в каких случаях что должно быть в договоре, в каких случаях он может считаться незаключенным, что нужно сделать, чтобы этого избежать, какие существенные условия договора должны быть включены в документ. И самое интересное, что необходимо в первую очередь перед заключением договора в обязательном порядке запросить у продавца. Это, как вы понимаете, в первую очередь правоустанавливающие документы на квартиру. Также юристы рекомендуют запросить предварительную выписку из единого реестра прав, для того, чтобы выяснить, на самом деле продавец является собственником квартиры, которую вам продает. Также юристы рекомендуют попросить справку об отсутствии болезни и отклонений в психическом состоянии продавца для того, чтобы в будущем обезопасить себя от возможности признания сделки недействительной в того, что продавец якобы не понимал значения своих действий. Очень распространенное основание для признания договоров купли-продажи квартир недействительными. И далее юристы уже более подробно рассказывают о том, какие документы необходимо представить для совершения сделки купли-продажи. Это вот в первую очередь подпункт. По цифре 1 правоустанавливающие документы, нотариальная доверенность представителя, если сделка делается через представителя, договор купли-продажи, делается примерный набросок, что должно быть и каким образом должно быть сформулирован в договоре его предмет. Акт приема передачи квартиры, по цифре 5 документы удостоверяющие личность, сторон, техпаспорт. Госпошлину необходимо оплатить. Под цифрой 8 необходимо получить согласие супруга продавца. При определенных условиях юристы в данном случае описывают обосновывают, в каких условиях необходимо это сделать. И важный момент, если собственником является несовершеннолетний, то, соответственно, необходимо получить согласие органов опеки и попечительства. И даются, соответственно, ссылки на нормативные документы и выводы. Почему и на каких условиях нужно и необходимо получать соответствующее разрешение органов опеки и попечительства. И на этом выводы закончены. Вот таким образом, потратив буквально 5 минут на составление письменного заброса, состоящего буквально из трех предложений. Я через три дня получил развернутое заключение по своему вопросу, касающемуся совершения сделки купли-продажи. Я точно знаю, какие документы необходимы для проведения сделки и что необходимо запросить у продавца для того, чтобы себя обезопасить. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео.